Ходит обновление Божья пора восстановления Бог возвращает нам свою весну После победы в Гефсимании После Голгофы умирания Сам Божий Сын воскрес сквозь мрак и тьму Душа подвиг совершила, Его любовь в путь нам проложила. Через крест спасение Совершил Он, совершил Он. Через крест прощение Совершил Он, совершил Он. Корректор Ведь совершила, Его любовь путь нам проложила. Через крест спасение совершил Он, совершил Он, через крест прощение. Совершил Он, совершил Он Через крест покой в душе Совершил Он, совершил Он